комиссия состоялась с 11 июля 2018 года один из вопросов повестки дня о формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального образования санкт-петербурга муниципального морских воротах первым пунктом было сформировано была сформирована избирательная комиссия в количестве 8 человек с правом решающего голоса а именно Безостойна Татьяна Михайловна, Вранский Красемир Христов, Григорьев Владислав Александрович, Дятлов Виталий Олегович, Иванова Анна Витальевна, Иванов Сергей Сергеевич, Надежницкий Алексей Андреевич, Юров Владимир Сергеевич. И вторым пунктом была предложена избирательная комиссия внутригородского муниципального образования на своем первом заседании избрать председателя комиссии Юрова Владимира Сергеевича. И опубликовано настоящее постановление в сетевом издании Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Прошу начать заседание и прошу э, выбрать э, из вашего состава человека, который смог бы вести данное заседание и организовать полностью работу. Есть такие же Так, значит, по регламенту должен вести старший. В принципе. Кто у нас старше? По возрасту. А по закону, уступ... извините, по, закон... по закону да. должен быть носил? старший по возрасту? Стоять на данный момент у да, да. по возрасту у нас старейший член комиссии это Иван Ивановна ее на данный момент нет, а дальше у нас у кого какой возраст? Так, у меня 81 год. У нас по году рождения? Или что, я еще не, не совсем да, по, не возраст. по возрасту? По да. возрасту. Ну, так просто восемьдесят четвертый алексей андреевич в методических рекомендациях циканов у нас, у нас да, на циканических рекомендациях там. есть такое, что если старейший э, член комиссии предложит вести заседание другому члену комиссии э, то мы можем простым большинством соответственно это принять решение поэтому у вас Сейчас есть предложение. то, -то Иванова Анна Витальевна старшая Анна да? Витальевна вот. а, ну, нет надо кто следующий по старшинству? Кому сколько? Я сказал, так, э -э год год. Так, Бездастольный Тенко, 84-й год, Вранский Красимир 81-й год, Григорьев Владислав Александрович 95-й год, Дятлов 95-й год, Иванова 74-й, Иванов, 74 Иванов 94-й, Надежницкий 84-й, Юров 84-й. Значит, вы ведете. Хорошо. Так, друзья, у нас есть, я так понимаю, проект повестки, Правильно, вот здесь все распечатаны. А я предлагаю сначала познакомиться всем нам, потому что нам 5 лет работать, да, чтобы ну, буквально на минуту представиться, кто есть кто, потому что нам еще а, утверждать а, председателя, а, ну, председателя здесь нет, я не знаю, как мы сможем его утвердить, и нам выбирать а, заместителя председателя и секретаря, плюс надо обсудить еще парочку вопросов. Так что, что скажешь, чтобы мы познакомились? Ну, только -то сначала за проект повестки а, Так, проект повестки, а, хорошо, у меня просто есть еще два пункта, которые ввести в а, сам проект. А, эти три пункта ну, мы оставляем, да? Ну давайте сначала проголосуем за проект повестки, угу. а затем за то, что будем ли мы вносить еще два пункта в повестку, или мы отложим это на следующее заседание? Хорошо, давайте я тогда озвучу, о чем идет речь. Да, давайте. Значит, смотрите, есть два вопроса, которые я вот подготовил документики. Это, чтобы мы приняли следующие два решения. Первое, это по поводу информирования членов ИКМО. Да? Угу. А пока кандидатов нету, но тоже они потом появятся, чтобы это был некий регламент по поводу информирования. Мое предложение через смс. Ну, вот, расписано буквально по пунктам, как мы будем его уведомлять о предстоящем а, совещании, заседании. И второй – это по информированию граждан, ну и заинтересованных лиц. Тоже закон гласит, что надо… Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Э вот, кстати, старейший член комиссии. Да, по и, вы и, должны вести первое заседание, да. либо передать Да, я могу передачу. вам это, передать, вести, Нет, хорошо. Тогда, мы тогда, вы должны тогда вы должны вести. Вы должны вести. Да, Или передать да. поставить на голосование кандидатом. Я уже веду, я следующий старший после старшинству, так сказать. Я оказался. От... Можно, продолжить? Я продолжаю, хорошо. Хорошо. Хорошо. спасибо. Так, значит, второй вопрос, который я хотел бы тоже внести, это по поводу... Информирование о деятельности ИКМО. Да? Тоже по закону ну, нас обязывает публиковать наши решения на, ну, на ресурсах муниципалитета. Но мы можем захотеть еще, например, и в администрации публиковаться. Мы можем группу свою создать да, ну, как бы вот, вот такой момент. И еще забыл очень важный вопрос, что ну, к этому возвращаюсь по поводу информирования самих членов ИКМО что нам нужно также создать какую-то ну, почту, наверное, куда мы будем принимать обращения граждан, которые будут да, обращаться к нам, муниципалитет, если какие-то бумаги будут отправлять, чтобы не так, да, передали куда-то, а что-то пропало. Ну вот, вот такие моменты, это вот могу просто передать тоже. Ну, прочтите, посмотрите. Проекты это все стандартные, они. Из 100 муницип... 111 муниципалитетов в 100 муниципалитетах есть вот такие подобные решения. Я их с интернета скачиваю, кстати. Так, что, голосуем за проект э, самой этого? Просто я предлагаю, Просто, что... Вышла, давайте за проект повестки нынешний, а вот я альтернативно предлагаю, решение. Да, Давайте за проект повестки проект, проект, проект, проект, проект повестки, а эти два вопроса внести на следующее заседание, обозначить дату следующего заседания, на котором мы детально можем рассмотреть э, данные вопросы, предложить другие члены ИКМО. Также могут Хотя предложить... Я вот, меня вот на самом деле, вот, Сергей а, Я вот ознакомился с двумя проектами решений. А можно а, вот мне второе и одну? информирование членов комиссии, информирование деятельности комиссии, ознакомился с обоими проектами решений. Okay. А, а, я не а, знаю, вы ознакомились okay. с проектом регламента, потому что вот по первому проекту решения он предусматривает эту позицию, а по второму это предусматривает 67-й, 33-й, 46 законы, поэтому это бессмысленно мне кажется. Я хотел бы поставить на голосование вопрос в дня о том, чтобы не включать данные два в дня. У нас есть ТАИ, соответственно, предложение. А, mm. Голосуем. Ну, да, ну просто еще раз могу обосновать, потому что один вопрос предусмотрен проектом регламента, который мы будем рассматривать по, по проекту произведения, ну, ну. который рассылался всем, по крайней мере, да, все с ним а второй это просто дублирование 67. Я просто да, единственное считаю, что если есть предложение действительно обозначить ну, порядок информирования, да, вот если есть такая инициатива по поводу, почты, их мог, кстати, тоже она, насколько помню, зарегистрирована была уже, нет? Ну ладно. А, то может быть есть смысл провести такое заседание, конкретно посвященное именно деятельности комиссии в плоскости именно вот этой вот СМИ, в плоскости открытости для по работе с гражданами, по работе ну, между собой. Да, следующее заседание комиссии... мы можем вообще назначить через год, понимаете? В, ну вот нужно будет. Поэтому мы можем сегодня все решить. Я Здесь под... ничего Ну, я нет. вот как свое вот тут свое предложение предлагаю да, обозначить следующее заседание. И на него вывести у них, да, вот этих вот вопросов. Хорошо, о порядке информирования. У нас пункти следующее заседание. Давайте проголосуем сейчас за ту повестку, которая есть. Включим в эту повестку дополнительный четвертый вопрос о назначении даты следующего заседания. заседания комиссии. И на следующем заседании комиссии мы рассмотрим все вопросы, которые будут, чтобы люди уже к тому моменту. Ну, скажем так, немного включились в работы, потому что сегодня все собрались впервые, и э, рассматривают тут какие-то кучу вопросов я ну, не считаю необходимым невозможным. Хорошо, четвертый вопрос такой? А назначение, а да, при, очередном, да. Очередном Так, четвертое назначение. Хорошо. А, тогда следующий момент давайте тогда голосуем за этот проект, да. назначение дайте следующее, и ну, все-таки проголосуем, как порядок требует того, за новые вопросы, которые также я предложил. Информирование, создание имейла, ну, вот эти, ну, как бы, ну давайте заходим. назовем как-то вообще этот вопрос, вот сейчас... У вас в, важный, важный вопрос, коллеги забыли, мы не избрали секретаря собрания, который документацию будет вести по первому нашему заседанию. Я уже начал вести, но... В, ну, да, в принципе, да, если Грессимир ведет, то... А, ну -ка. Я просто уже записываю Давайте да. тогда обозначим вопрос, как он у вас в решении описан, о порядке информирования де деятельности комиссии о работе с обращением и граждан, это первый вопрос, правильно я mm -hmm, понимаю? Да. А... Второй, у меня просто только одно решение на руках. У вас. У вас нужно, рука обна. По поводу а информирования второго. Начало счастливо 4. Uh, Небольшое. Нет. Нет, нет. Нет, нет, это один раз. Один раз. Это один раз. А раз. Это один Это такое у Это есть, так Это тоже у Это есть такое. Это один раз. Это один раз. О деятельности. Вот а одно порядке информирующие, а второе порядок деятельности. А сейчас какой-то.. А вот членов комиссии, а. комиссии первое, как мы друг друга уведомляем, да? Ну, вот, а Потому что не было, так так было такого. Мы вам звонили, да. А, а вы да. нам не подняли труп. Да, да, да. да Просто давайте. это постоянный номер такой, как я. Мы вам звонили, вы не подняли труп. Чтоб не было таких. А следующее это, как мы будем наши решения, нашу деятельность освещать. То есть выбрать, мы создаем группу ВКонтакте, Федерацию. Да, я понял, тоже. Мы да, понял. Э, ну, даем информацию на сайт МО или в администрацию. Вот простые тоже, так скажу, мы... по поводу информирования на сайте у нас комплексно меняло законодательство в 15-м году 67 закон федеральный в указано четко, что мы обязаны. это. Мы обязаны. Касается, да. да. Нас... Мы, там, нам нужно будет с вами проговаривать, да, как это сделать. У да, нас нужен да, да, да, порядок Порядок, быть. да, да, да. Ну, давайте все голосуем тогда, да, по. Так, вот. Мы в него симеете два или как? На следующее заседание. заседание. Так, а так, а мы уже это сейчас четвертый, то есть мы сразу принимаем, а ну, ну, мы, зрение, мы предлагаем. Что давайте, да, а, я не понимаю, кто у нас ведет в собрание, все говорят, давайте так, а, значит, а, я хочу поставить на обсуждение вопрос о включении в повестку имеющуюся а, вопрос о назначении даты следующего заседания и проголосовать за а, ту повестку дня, которая есть на сегодняшний Хорошо, день Хорошо, следующий момент, давайте, у нас есть три вопроса, потом четвертый вопрос голосуем, потом мои два еще а, вы да. Ну, тогда так и будет Нет, у нас Короче, два. у нас голосование за текущую повестку три вопроса. Да. Друзья, да. у нас сколько человек? Семь да. человек. Семь человек. Семь человек. Хорошо. Ну, что, еще так, 4. хорошо, семь присутствующих. Кто 4. за 4. принятие 4. вот этой трех вопросов, которая была в базовой, 4. базовой 4. Значит, у нас есть «против», вопроса, «воздержался» за и «за». Сейчас поднимаем, кто «за». Сейчас За, то, за, за ту повестку, которая три есть. Три вопроса, правильно? Так, у нас все? Да, все? Все Так, Теперь, второе голосование. О внесении в четвертый пункт назначения дати следующего заседания ИКМО. Кто за принятие вот этого четвертого пункта? Все единодушно. Так, третий вопрос. Третье голосование за внесение двух пунктов, которые я предложил об информировании членов ИКМО и об информировании деятельности ИКМО. Да, кто за то, чтобы сегодня принять эти два вопроса? Один за. Есть кто-то, воздержался. Кто против? Так, у нас не хватает рук. Все, шесть. Один не спешался. Так, нет. А, значит, идем дальше. У нас есть тогда четыре вопроса, которые мы должны рассмотреть. Но сначала, перед тем как начнем к этим по вопросам, давайте познакомимся. Минутку о себе: как зовут, кто, что, чем занимается? Можно начните. Да? да, зовут меня Красимир Вранский. Я занимаюсь выборами больше пяти лет. Начинал я выборы с члена комиссии избирательной, как кстати здесь в Морских Воротах. Это был 2012 год. С тех пор я был членом разных комиссий, ТИКов, УИКов, правом совещательного, совещательного, с правом решающего голоса. Наблюдал я на выборах от Санкт-Петербурга до Омска по России, если идет речь. Занимаюсь я вот с организацией выборов, проведением, освещением. На последних выборах я освещал деятельность всех выборов. То есть у нас был штаб информационный, и мы вели, скажем так, информирование жителей города о том, что происходит на выборах. Ну вот если вкратце. Мне 30 с чем-то лет, 5-6 где-то, высшее образование, технологический институт. По образованию менеджер. Работ у меня несколько, поэтому вот так. — Пожалуйста, я следующий, Диатлов Виталий Олегович, зовут меня 95 -го года рождения. А, о себе образование профессионально закончил юридический факультет, юрист по специальности, а, опыт участия в избирательных в комиссиях, он тоже довольно-таки обширный заявление, которое подавалось и указывал. 14-16 год компании. А, я считаю, что в принципе, чтобы план, не, не убиваться, я на, на этом наверное, закончу. — Пожалуйста. Да. Глеба Застойна Татьяна Михайловна, 84-го года рождения. Работаю коммерческим директором большого крупного завода. В ИКМО не участвовала, но участвовала в выборах выбор выбор депутата ЗАГСа в его компании. Ну, называть их по имени не хочу. В принципе, все. Уанна Витальна, 43. В данный момент работаю для этого я работала 12 лет на искусственном образовании от администрации в Киеве, занималась другим спросом. Выборочное Образование высшее техническое движение Иванов Сергей Сергеевич, 22 года. Работаю в данный момент юристом в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, юрист конструктором. В выборах участвовал в 2014 году, 2016 был председателем участковой комиссии избирательной. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, да, пожалуйста. Ну, по кругу, Навижницкий Алексей Андреевич, 40 лет, образование высшей юридической адвокатской Тиргурской городской коллегии адвокатов. А, сейчас... Вы 40 лет сказали? Да. Почему? <клышко> <даже не> <клышко> ну я не знаю, как-то а прослушали. Ну ладно, какая разница. Хорошо. А, в выборах а, участвую с 2000 года, выборы законодательное собрание Санкт-Петербурга, выбор муниципальное образование различных округов Санкт-Петербурга принимал участие в различных комиссиях в том числе справа решающего голоса не знаю что еще наверное достаточно Григорий Владислав Александрович 95 -го года рождения <coughs> Средняя профессиональная юридическая правоохранительная деятельность неполная высшая у меня Академия Государственная вот, в выборах участвовал 14-16 год э -э, <как> работаю много не работаю я <как> считаю <тоже было>. <как> <как> так, все, друзья, значит, шикарно все мы познакомились, тогда пойдем к повестке, первый пункт у нас выбор отчетной комиссии которая будет считать голоса по председателю, заму и секретарю а, есть какие-то кто-то готов, значит, по закону два-три человека? Три человека предлагаю, потому что они должны выбрать из своего сустава председателя и счетной комиссии. Так. А два человека никогда не выберут председателя счетной комиссии. Как скажешь, три человека. Есть желающие быть в счетной комиссии? Я, если можно, предложу кандидатуру Надежницкого Алексея Андреевича, так. Григорьева Владислава и Иванова Иоанна Витальевна. А они согласны? Ну, вот хотелось бы услышать. Так, а Алексей Андреевич, кто еще? Ну, давайте по фамилиям, если можно. Ага, давайте. Надежницкий, ага. Григорьев, Иванова. Григорьев и Иванова. Так, три, эти три человека все согласны быть. Счетной комиссии. Да? Друзья, голосуем. Кто за то, чтобы этих в счетной комиссии Так, единогласно. Всем. Так, счетная комиссия. Тогда должна из трех человек выбрать себе председателя и секретаря, который будет вести подсчет всех наших голосований. Ты считаешь, что это надо сделать счетной комиссию в закрытом порядке, может? Нет? Вы нам предлагаете выбрать? Да, предлагаем удалиться и счетной комиссии выбрать мы из своего решили. состава за. Может, Счетная комиссия мы... на 3 минуты давайте там перерыв делаем. Так, ну рассказывайте, что у нас случилось. Что Единогласно приняли решение председателя вашего комиссии Алексея Андреевича с Григорем угу. Тоже единогласно, да? Да. Ну так, ну что, это поехали нам, дальше? Я думаю, нам, нам надо утвердить их решение. Да. Да, голосовать нет. за это. Поголосовать, то что ты комиссии. Ну, хорошо, давайте тогда, что мы согласны со счетной комиссией. Ты Шестой да? пункт голосования. Так, кто за принятие результатов э, тайного совещания счетной комиссии? Кто за единогласно? Так, поехали дальше. Так, нам нужно э, проголосовать за председателя, заместителя председателя Нет, и Нет, если можно, у нас есть второе должно быть решение счетной комиссии, сформировано. о форме и тексте бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя, заместителя, секретаря и коморские ворота. Иначе мы просто не сможем это никак сделать, исходя из да, действующего стандарта. Так. Потому что нам нужно форму и текст бюллетеней. Если можно, в форме тех бюллетеней. Кто готовился? Такого... Достаешь ли формы текста, например? Ты же печатал текст. Так, друзья, у нас значит еще один вопрос намечается, потому что мы сейчас должны а, проголосовать за председателя, но председателя его нету, поэтому я предлагаю отложить этот вопрос на следующий раз, когда будет председатель. Предлагаю не менять повестку, В да, первых мы ее приняли. Ну, повестку, конечно, приняли, уже нельзя от нее. А как мы будем голосовать за человека, которого нету? Председательствующий на заседании объявляет, что согласно постановлению сотрудника избирательной комиссии предложена данная кандидатура. Затем у нас есть постановление Центра разбирательного от 17 февраля 2010 года о методической рекомендациях по порядку формирования ТТЛ избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и избирательных комиссий, согласно которому на первом заседании в пункте 6 этих рекомендаций указано, Комиссия обязана, если есть предложение по кандидатуре председателя избирательной комиссии муниципального образования, члена комиссии на своем первом заседании, независимо от того, присутствует этот человек или не присутствует, обязана поставить эту кандидатуру на голосование и либо принять, это, принять эту кандидатуру и проголосовать за эту кандидатуру, либо отклонить ее, соответственно. И голосование проходит тайно, пюллетенями. А, и решение принимается большинством от установленного числа соответственно членов комиссии. То есть в нашем случае это 5. Так а за кого мы голосуем, когда мы не знаем даже человека, где... Можете позвонить хотя бы человеку, может он где-то в пробках опасный. Ну, человеку, чтобы мы познакомились. Человек по уважительным причинам отсутствует, он донес до нас то, что его не будет на этом заседании и то, что он не сможет пойти. Подождите, а как он донес, какая тогда причина? Может, все члены? Как ну, все должны понимаете, на, ну, на мой взгляд, не очень этично спрашивать у человека, какая у него причина, если он говорит по уважительной причины, может быть, не хочет говорить. Не, ну Послушайте. хотя бы ознакомиться, вы поймите, нам сейчас это надо голосовать за председателя. Ну, надо голосовать, если, как в этом случае, я считаю, я думаю, меня тут а поддержат. А мы можем позвонить хотя бы? Ну, конечно, можем позвонить у нас. Давайте позвоним, потому что, вы поймите, это человек, который мы сейчас голосуем за него, а его даже нет. Хотя председатель. Что да? а меняется? Эти вещи прописаны. У нас это, в любом случае есть методических рекомендациях. Э, так я типа, понимаю, что есть. Мы, естественно, можем проголосовать и против, если его в любой нет. Случае, в любом случае, член комиссии, в данном случае, если его не устают, что председатель предложенный член комиссии на председателя не пришел, на заседание Мы выголосовать против и не утверждать его мы орган да. мы принимаем решение чтобы назначить председателя а его нету не я предлагаю просто если мы коллегиальный орган если мы принимаем решение назначить председателя я предлагаю голосовать за это я предлагаю вопрос, позвонить хотя бы узнать да, то есть ну вы смысл? говорите нет, что нет, он извините. давайте так определимся а, есть Утвержденная повестка, да. есть методические разъяснения, рекомендации каким образом в этой ситуации себя вести. Кто этот человек, можно посмотреть? Так есть должны Дайте хотя бы узнать, кто он, сколько ему денег. Юров Владимир Сергеевич, 1984 года рождения, предложен собранием избирателей по месту работы. На сайте горосберкома в Вестнике опубликуется решение городской Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Там написано, какое образование, кем он работает, какой у него опыт. Если позволите, зачитаю у вас есть что там? У, у, у меня есть мы? все то, что опубликовано в Вестнике Центральной избирательной комиссии. И Григорьев Владислав Александрович, он гражданин Российской Федерации. Не, не, Григорьев. А, не, Григорьев, господи. Юра Владимир Сергеевич, прошу прощения. О, совсе, о себе сообщил следующее. Был членом комиссии с правом совещательного голоса на выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы Российской Федерации в 2016 году. Образование высшее, квалификация юрист по специальности юриспруденция. Юрист. Но. Да. Но нам до этого все же с вами очень настаиваю, что счетная комиссия должна принять форму и текст бюллетеня. Да. Что то, что значит, счетная комиссия управляем. сейчас примет это я просто к тому, что если ну, человек, мы все представились, познакомились а человек, которого выдвигают а, председателя, его даже нет ну, как, вот в чем проблема -то. мы даже не будем знать, за кого голосуем хорошо, а, счетная комиссия что у вас с банками кто готовил банки, расскажите кто подготовился, кто молодец я подготовился, я молодец да Вот избирательный ну, жюрики где указано э, избирательные бюллетени по выборам председателя избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа морские ворота фамилия и подписи я считаю что они соответствуют требованиям законодательства и э, можно их использовать в нашей работе Давайте, можно... Так, хорошо. А, помимо кандидата из э, от ГИКа, Нет, кто я, еще прощения, мы должны сейчас утвердить еще бюллетени по выборам А, Бюллетени. бюллетени кто секретаря. А, насчет бюллетеней, Так мы же уже их утвердили. Ну, это председатель. Вы сейчас посмотрели. Вот в вот, вот, вот, руках держите, вот, вот этот листочек. Это председатель. Мы еще должны выбрать зампреда и секретаря. Поэтому а, нужно да? показать форму соответственно. А, на заместителя председателя и на секретаря. Так они одинаковые или все. Ну да, все там тут меняется. Все. Меняется то, что мы голосуем за председателя за субъект. Да. И заместитель, все, ну сюда. Отлично. Да? Отлично. Да. Давайте лучше. только сложим это все. Потому что бюллетеней по 8, потому что у нас 8 членов комиссии, одного нет, один уже будет бюллетеня. Сейчас это у нас что, заместитель председателя? Так, сейчас мы голосуем. Седьмое за утверждение форм бюллетеней. Форма и текста бюллетеня для тайного голосования. По mm -hmm. Урна у нас есть, куда мы будем складывать. А в данном случае предъявить? голосует счетная комиссия. В форме тех, кто mm -hmm. Голосование проводится у них открыто, и мы голосуем за это тоже открыто. По регламенту действующему ему МО «Морские ворота» и по тем же методическим рекомендациям ЦИК э, голосование проводится тайно только в случае э, избрания председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Все остальные решения проводятся открыто и гласно. Итак, значит... Члена, нет, нет, нет, нет, нет. нет, нет, нет, нет, нет, вы что-то не что сказали сейчас. Комиссия. Все а тайно проводится голосование. Нет, нет, вам про другое сказали. Вот мы говорю. сейчас с членами счетной комиссии голосуем принять эти бюллетени а, нет, форме, это, это, в той форме, в да, которой они есть с тем текстом. Угу. Все ознакомились, всех все устраивает. Принимаем. Кто за? Единогласно. — Предложите членам комиссии утвердить решение счетной комиссии. — Еще это утверждать? — Обязательно. Ну, — Хорошо. Значит, восьмой пункт мы утверждаем тоже всем ИКМО, предложенные тексты и формы для голосования. — Решение. — Решение. решение. — Да, да решение. ваше решение. Да, — да. да. да. Вы да. тоже да. голосуете? да, член да, комиссии. Да. Все Так, ну что, поехали тогда. А, по поводу председателя, кто у нас э, предложим? Юров? Предложен у нас а, здесь не надо. Не-не-не, я просто, значит Юров, да, предложен в качестве Юров Владимир Сергеевич. Кто еще э, в этом, в качестве председателя? А, опять качества. же, ссылаемся на действующий 67 закон, и на действующие рекомендации Центральной избирательной комиссии в которых указано следующее, буквально зачитываю. В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона номер 67 поседатель избирательной комиссии муниципального района, городского округа, городского территории города федерального значения избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке. А. При наличии предложения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, то есть в нашем случае это Санкт-Петербургская избирательная комиссия, по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. То есть, закон в данном случае нам не оставляет выбора. Мы ставим на голосование кандидатуру Юрова Владимира Сергеевича, как на безальтернативную, и либо голосуем за эту кандидатуру, либо голосуем против этой кандидатуры. Там пункт Б, разве не гласит, что член... В случае отсутствия предложения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, то есть это ГИК, наш Санкт-Петербургский, по предложениям, внесенным членами соответствующей избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса. Так, хорошо, тогда приступим к голосованию э, в данном случае человека, которого предложил Юрва Владимира сергеевич Теперь надо, наверное, передать слово в данном случае счетной комиссии, потому что протокол номер два, собственно, должно быть заседание счетной комиссии по голосованию на председателя избирательной комиссии муниципального образования я вот передаю этот протокол номер 2. А, и нужно приступить к заполнению бюллетеней счет и оформлению бюллетеней. Соответственно, Соответственно, да, да. Секретарь счетной комиссии будет выполнять. Я даю бюллетени. Выбором председателя, Председатель комиссии. Председатель комиссии, счетной комиссии секретарь и член счетной комиссии должны заполнить эти бюллетени. То есть должно быть ну, минимум две подписи членов счетной комиссии наверху. Видите там? Может вы передадите? Давайте, может быть, там на так, также, например, и, и, принципе, Что с самой формой? Это тоже надо разъяснить голосовать. Потому что там, там вижу одна только отметка. При фамилии. И здесь я фамилию пишу. Сердце. Здесь вы пишете, здесь ставите свой подпись и, и два. И и два на и да, это значит. Два билета. Первое. Билетень у нас должно быть семь, всего бюллетеней подготовлено восемь по членам комиссии. Соответственно, одну бюллетень надо будет одну подписывать. Одну белизинь, соответственно, нужно будет погасить перед этим. Друзья, я попрошу на комиссию тоже вести по поводу своих вот этих моментов, тоже протокол какой-то, какие -то Я все веду, да, то, что мы публично. Но вы же тоже, когда у нас не было, что-то выбирали, Он, знает, ну, вот этого человека Владимира Сергеевича Юрова. Кто-нибудь хороший может сказать? Владимир Сергеевич. Полностью? Да. да нет, ну, на следующем нет, на нет, нет, А кто вел информирование? Кто звонил? А вот. Я. Так, я, я это. Иванов. Иванов Сергей. А, а я почему-то Дмитрий записал. Что там Алексей Андреевич, там какая-то опечатка в этом постановлении Гика о вашем возрасте. Вы сказали вам сорок, а там 84-й у вас. Помолодили вас, так прикольно. хорошо. Да, надо будет им сообщить, но это уже когда будет секретарь у нас. Да, помолодили. Все равно я в самом возрасте себя прекрасно ощущаю. — Я надеюсь, нам не нужно будет переделывать все наше заседание. — Да, ну это, я, фактор, я думаю, отпечатка поэтому Хорошо. она не имеет существенного значения. Только все все остальные данные, они же совпадают. — Так, ну что, все, познаем. Расскажите нам, когда, расскажите, что нужно голосовать. А, — Голосуем, я так понимаю, достаточно, все. Достаточно. Фотография против Юрова ставим либо за Фарутиев, либо либо, за, либо, да, либо либо либо да, соответственно. В данном случае на этом был Саня, mm -hmm. что безальтернативное. Mm -hmm. Бюллетени у нас восемь, то есть одну бюллетень мы должны да. погасить с да. вами да. путем да. отрезания верхнего правого угла бюллетени. Правый, правый. Да. Один бюллетень пограшен. Так, разъясните еще по голосам. Сколько у нас должно быть «за», чтобы утвердить? По действующему регламенту и по методическим рекомендациям Центра разбирательного у нас должно быть большинство от установленного числа членов комиссии, чтобы утвердить. Соответственно, mm -hmm. в данном случае это 5 голосов «за». Mm -hmm. Именно от... Именно от членов от установленного числа. Нет, присутствующих установленного от 8. Хорошо. Так, значит у нас должно быть 5 за. Дальше. Бюллетени. Все. В выдаче да, то, что все получили бюллетени. вы можете пока раздать всем бюллетеней, а потом пустить.. А, а лист, это, это поэтому э, говорили, не, не рисовать ничего, да? Так. Ой, Я практически. Я думаю, зачерпните, если честно. Так. Куда сдавать бюллетени? Бюллетени сдавать мне. Мы, нет, сначала смотрите, у нас процедура у нас голосование тайное, у нас должен быть запечатанный ящик для голосования. Вот он, нужно его только опечатать. Опять же, подписями членов счетной комиссии и печатью даже комиссии муниципального образования. Сейчас про решение в бюллетене не, что... не, не раздали. Да нет. Да понятно, сейчас если там просто билетение окажется, то так, смешно. А, а чем мы его отпечатываем? Отпечатывать клей. Бамажку клей, ложка. Ложка уже не будет? Вот как листы бумаги, да. Достаточно двух, я думаю, будет. Не вообще Тоньше можно? Можно еще бы сказать? Да? Можно вас попросить, чтобы в момент голосования тайного не попал на записи видеокамеры? Хорошо. Ну, какой-то нексус не такая хорошая, Ну, не то знаю. Там сверхвысокая чёткость. Везде. Я сейчас против Да, да, да, да. С микросъёмкой. Можно уже опускать? Сейчас, подождите, подождите. Показать тоже, что он пустой. Показать, да, уже? А, вот видите, пустой, все, ничего нет. Прозрачный, прозрачный, да. Все, давайте. Теперь можно голосовать. Спасибо. Сейчас открываем все членов чата. Да, а, а мы не можем проголосовать за сразу? Нет, мы, нет, отдельно? Отдельно, да. Это по секретарю и по заму можно голосовать. Не да. то, там рекомендуется, чтобы отдельно голосовать. Перерыв. А Перерыв, а тут? Перерыв, а ты делаешь? урна для голосования бюени интересно голосование членов избирательной комиссии по вопросу выборов председателя вопрос. Внимаем, открываем высыпаем закрываем Все, можно. Все. Семь. Семь. За Юрова Владимира Сергеевича один против. Семь, семь бюллетеней. Действительно бюллетеней семь. Действительных ноль. Силы кандидата сюда мы впишем потом. Да. А, за, шесть. За, за шесть один против. Шесть. Да. Шесть. Да. Юра Владимира Сергеевича. Считать из Так, понял, сейчас. Да, подпись да. если Не, ну на самом деле странно, потому что у каждого из вас больше опыта, чем у человека предложенного, и вы зато голосовали за. предлагали это не, ну, не мы. Я думаю, у мы вас больше например, опыта, да, чем у зажить. Зажить. Ой, Я вас умоляю, поэтому и поэтому голосуются против, или как-то, потому что, ну, друзья, нету человека, не знаем, кто это, что это. Я говорю, мы коллегиальные органы несем ответственность, в том числе уголовную, за организацию выборов. За нарушение. Вы за нарушение. Результате. Ну, если и есть даже нарушение, конечно. Просто я знаю, <свят> этот муниципалитет, и я знаю, здесь какие нарушения происходят. А, а есть решение суда? Естественно. И, и, и прокуратура, да? и... и, и нет, за суда. Теперь за заместителя нужно... Так, у нас дальше второй, да, сейчас, секундочку. Так, председатель выбран. выбран. Теперь да. у нас есть заместитель и а, секретарь. Да. Скажите нам по закону, Сергей, Сергеевич. ты, я, смотри, смотрю, там все консультируются закону. с вами. Расскажите. По закону заместитель поседательной секретной комиссии избираются, соответственно, тоже также тайно и большинством установленного числа э, членов комиссии. Да. И предлагаются, кандидатуры предлагаются на голосование, либо ну, мы можем предложить кого-то членов угу. комиссии, либо можем в качестве самого движения угу. предложить. Так, тогда э, насчет кандидатур, значит, мы должны выбирать из нас семерых э, кандидатур на заместителя председателя. Предлагаю, ну, предлагать кандидатуру. Предлагаю свою кандидатуру на заместителя председателя. Э, э, э, избирательной комиссии, мы с ворота, Иванов Сергей Сергеевич. Mm -hmm. Прошу внести... Сейчас я запрещу. Ну, можно я вот это а, сфоткую, да, чтобы Jeez. у меня было тут имена? В за за, за, за, за... Здесь посмотрите заберете у.. Правильно же, Сергей Сергеевич. Да, да, Иванов Сергей Сергеевич. Еще есть кандидатура. На так, у нас замок. Да, я предлагаю свою вранский красивый лист. Дайте мне себя, чтобы я ошибся правильно написать. Так. Еще есть предложение? Больше предложений нет. Так, у нас два предложения. Так, сейчас. Там сначала черновичков нету, чтоб я ввел Все, есть, все, есть. Все. Спасибо. Так, поскольку у нас в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь а членов комиссии семь, один из бюллетеней сгасим отгонянием верхнего правого уголка. Сергей Сергеевич, держите. Ага, так, сдаю я бюллетени по выбору возносителя председателя избирательной комиссии. Соответственно, напротив, фамилия Э из вали лица ставим галочку очень не очень. да за получение бюллетени где-то за вас... бюллетени за получение бюллетеня надо списался вас... соответственно там зачеркнули я за этого дюрова подписался так пустая коробка да, что делать? Зачеркнуть и написать все правильно? Так как голосование альтернативное, мы уже ставим не за против, ставим галочку, корейский, любой другой знак. В квадратике за... Вернусь, Можно опять попросить вас убрать Конечно. телефон? Конечно. Зачем? Скрали. Подсчитаем, шесть, шесть. проголосовал за Иванова Сергея Сергеевича, один проголосовал за Вранский так, mm -hmm. у нас mm -hmm. äh, еще mm -hmm. заместитель выбора. Следующий вопрос повестки. Следующий у нас выбор да. секретаря. Да, выбор секретаря. А, предлагайте кандидатуры на должность секретаря. А, предлагаю на должность секретаря комиссии Дятлова Виталия Олеговича. Еще есть кандидатуры? Видимо, нет? Председателя нету, а зам, ну сейчас мы выбрали уже, здесь своей рукой пишу, что исправлено и зачетки. Так, значит, раздаю бюллетени. Бюллетени у нас 8 членов комиссии 7, соответственно, 1 бюллетень. Остальные раздаю, поскольку у нас только одна кандидатура на должность секретаря. Соответственно, в квадратике напротив фамилии против. Так, урна для голосования имеется куру а печальную можно собак сейчас когда очень длительно Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Единогласно за книгатуру дьявола. Друзья, значит, у нас выбраны председатель, заместитель и секретарь. А, замест... а, значит, у нас председатель Юров Владимир Сергеевич. Заместитель у нас Иванов Сергей Сергеевич. И секретарь у нас Дятлов Виталий Олевич. Я все правильно сказал? Да. да. Так, а... теперь это у нас и первый, и второй пункт. Правильно все? Угу. Там все заполнено. Теперь, что у нас по третьему пункту? Признательно утратившим силу действующая редакция регламента ИКМО «Морские ворота»» и утверждение нового регламента. Вот это я смотрел, вы проект делали, да? Это проект нового регламента избирательной комиссии, муниципального образования. Почему возникли, соответственно, потребовалось внесение изменений в регламент? Потому что регламент был принят, был принят в 2008 году, 2008 -го года, то есть 9 лет назад. За 9 лет у нас было 4 комплексных изменений, в, которые вносились в э, 67 федеральный закон о гарантиях избирательных прав в законах о выборах депутатов муниципального совета mm -hmm. муниципального Санкт-Петербурга, закон о местном самоуправлении, организации местного mm -hmm. самоуправления и наш и Санкт-Петербургский 4279 и федеральный 131 э, Далее у нас произошли изменения в самой комиссии, то есть э, Число членов комиссии уменьшилось с 10 до 8 человек, соответственно, потребовалось э, перераспределение полномочий внутри комиссии, так ну, минус 2 члена комиссии. Uh -huh. вот. э, Уменьшился, соответственно, с, увеличился срок э, полномочий э, избирательной комиссии муниципального образования с 4 до 5 лет. Э, поэтому все эти изменения, поведение в соответствии uh -huh. федеральному законодательству, повлекло с собой угу. признание утратившим силу прошлого регламента и написание проекта регламента избирательной комиссии. Кто готовил задавать. этот проект? Я. Угу. Хорошо. Так, друзья, ну мы уже проголосовали за проект, я бы на самом деле бы еще ознакомился с этим регламентом, но все равно мы должны проголосовать. Поэтому я ставлю на голосование, первое, о признании утратившим силу старый регламент. Так, кто за признание утратившим силу действующую редакцию регламента ЭКМО «Морские ворота»? Так, всем. ставлю на голосование принятие утверждения регламента, вот этого проекта, регламента Икмоморские «Морские ворота», который готов Сергей Сергеевич. Кто за принятие этого регламента? Воздержался я против. Нет. Значит, у нас 6, 1, 0. Так. Так, следующий четвертый вопрос у нас назначение дать следующего заседания. Как вам насчет вот этого помещения? Ну, мне кажется, тесно. А разрешите предложить, может быть, по этому вопросу повестки дня было бы логичнее занести его представителя, избирательной комиссии, выступить, потому что он исполняет в отсутствие представителя комиссии его полномочий, и вопрос о созыве, он относится к едине представителя комиссии. Это уже следующее заседание, да, может можно. быть, не просто не, ну давайте предлагаю. А ну, просто что выступил по этому вопросу, Сергей Сергеевич. Давайте да, таким образом, может быть. Если вам всем присутствующим здесь будет удобно, дата 4 августа, это пятница. Так, Смотрите, да, потому что чтобы всем это было удобно, было общее решение. А во имя и дайте. 4 августа нет. 4 а, 11... августа это опять пятница, да? 11 августа. Во угу. сколько? 17 часов. А раньше? 16 часов. 15 часов. Не-не-не. А опять же, друзья, надо понимать, что мы все работаем. Понятно, а нет. Мы можем встречаться в вечерике в 16 часов. Устраиваемся. Мне было бы на 16, если у кого-то... другие. Мне тоже стоило бы на 16 часов. Ну, мне, вот, 16, все нормально относятся. Да. Если это 11, То же самое определенное. Это тоже 11. А? Место, то место то же самое предлагаю внести вопрос на заседание о месте проведения заседания. Хотя у нас регламент вновь принятый, там указано. Зачем совета все указано? Значит, я предлагаю еще вы рассмотреть вы варианты другого места проведения, потому что здесь тесно. Потому что мы сейчас здесь находимся 7 человек, а, 8-й, и еще 3-5 человек, которые вот, даже 2 человека вынуждены снаружи. У а нас может быть, с регламентом, и, да, уже да. действующим, вновь принятым, предусмотрена такая возможность, опция проведения выездных заседаний. То есть у нас э, комиссия располагается по этому адресу, но могут быть выездные заседания. Предлагаю таким, образом можете, э, таким образом можете предложить э, провести заседание по какому-либо адресу, э, мы проголосуем «за» да, или против. Нет, может, мы, у меня предложение есть по этому вопросу, давайте определимся, а собственно, мы, поэтому решение не должны принимать это как бы. Нет, я, ну не просто в Я есть не говорю о голосовании, я, я говорю в принципе я о том, понимаю. чтобы проводить другое место. Просто просто здесь мало месте, в, в администрации района, Кировского района, удобнее забираться А вот 160 шестьдесят кабинете были для в свое время для досрочного голосования людей. Там места еще меньше. Нет, мы с стерем... а вы Понимаете, у нас в 67 закон, когда да. его меняли Красава. в том числе, там была четкая привязка, что ИКМО, это избиратель конечно, муниципального образования, это конечно муниципального образования, она все-таки базируется на территории муниципального образования. Это юридическое лицо, которое имеет четкую привязку. Нам мы имеем право позволяет. проводить выездные заседания я по каким-то, каким не знаю, да, одеозным моментам, на которые, не знаю, там приезжают и действительно здесь не вместится. не всем. вы должны поехать. к выборам будет... Ну, я, я в принципе, например, не против провести там несколько выездных заседаний, если потребуется впоследствии и мы будем приглашать туда большое количество людей. Ну, просто, мне кажется, Давайте кто? мы рассмотрим Но вопрос на следующем заседании. Можем не провести... М здесь, а там да. рассмотреть вопрос... вопрос потом, где повестку, мы да. где на, на Так, кадры, ставлю да, тогда да. на голосование следующий... Четвертый пункт, назначение до да, следующего заседания КМО. 11 августа, 16 часов. Да, все. Да. Нормально. Да. Кто за? Все. Ну. Так, значит, у нас повестка исчерпана, еще два момента хотел сообщить. Значит, первое, у нас совещание мы должны предусмотреть, чтобы проводились вне рабочего время, потому что мы все работники, все работаем до 6-7, до 7, наверное, поэтому нам надо в такое вне рабочее время, Плюс посмотреть вопрос уже о другом зале. Здесь ну, о, очень тесно, очень мало. Сегодня нам произошло не было жи местных жителей. А, местных жителей кто-то, может, я не знаю. Но не было местных жителей. У нас же открытое заседание, правильно? И еще такой момент. Мы на следующий проект повестки мы будем сейчас обсуждать, а -а какие пункты в следующем, ну вот, на следующем И как будем оповещаться вот, вот. А -а -а, по новому регламенту. Uh, по вопросу оповещения там включено уже смс оповещение я, сказал, закону, я, я уже внес смс оповещение когда писал новый проект главы uh -huh. да, соответственно uh, получаете смс я думаю что мы будем дополнительно может быть еще и по телефону проинформировать да то есть uh -huh. это не, не проблема набрать пять человек шесть человек uh -huh. и сказать здравствуйте приходите uh -huh. то есть, я не вижу я никакого мы сейчас накидаем вопросы на следующий давайте вы в принципе можете Давайте таким образом. Есть почта электронная и к ворота, она созданная, новая. Она есть. Я вам готов и буду ее прислать имейл э, этот. Там можете в течение до 11 августа, да, есть она, конечно. И можете в течение там до 11 августа, но я имею там 10-го, конечно, вечером, присылать свое предложение о внесении вопросов в повестку следующего заседания. Что? Просто что-то надумайте, что-то напишите, а что-то подготовите. Как, ну, как, какой адрес чтобы я сейчас записал? А, а, подождите, а вам же не приходил проект повестки? Ничего не а приходило. Вам? Нет, подождите, не может такого быть. Мы кого у вас направляли проект повестки? Я для этого специально созд... вот этот документ принес, чтобы мы четко регламентировали оповещение. Но вы потому посмотрите что, внимательно, говорит... вы посмотрите внимательно дома, потому что я лично. Абсолютно сказал... внимательно. А, С... а давай, <свят> я как секретарь израиля, да, <свят> я <свят> просто попрошу указать контактный адрес действующей электронной почты, потому что. Икмо-мв-мейл.ком. Потому что я же говорю, я почему создал? Не приходило Не, не приходило. Куда ну, написать? Первое было организационное заседание, ну, все, Пишите, да, звоните, я с радостью. 4 августа, поездка. 4 августа. Все, лично еще и казань. А, а есть. второй Одному Нет, нет мы включили Может, два вопроса об информировании. Последующие, да, если что-то надумают еще. А а да, значит, вы не хотите сейчас, чтобы мы накидали повестку на следующее заседание? Мы же с вами включили два вопроса об информировании, то, что вы нам предложили а информировать членов, информировать жителей. жителей, да, да. Два, вопроса. два вопроса. А последующие, если возникнут у членов комиссии какие-то вопросы, вот еще что они хотят внести в повестку дня? На заседание. Пишите на почту, предлагаете. У меня третий вопрос. Искать помещение. Другое. О организационном техническом обеспечении избирательной комиссии Муспоминального оборудования «Морские ворота». <свят> Хорошо, пусть будет так. Так, господа, есть у нас еще чего-то вопросы, пожелания? <свят> Так, спасибо тогда всем, что все были подготовлены, все молодцы.